Начнем, пожалуй, с анекдота. Его многие знают. Так получилось, что один мужчина из-за катаклизма тонет, и он начал молиться «Господи, спаси меня!». А мимо проплывают люди, протягивает руку, он говорит «Нет, что вы, меня Бог спасет!». А проплывает бревно, «Нет, меня Бог спасет!» Из вертолета кричат, «Давай с нами!» «Нет, что вы, меня Бог спасет!» Ну, естественно, он тонет. И попадая куда-то туда, он высказывает претензии. «Чего ты меня не спас?» На что Бог честно спросил, «Как?» Почему я люблю этот анекдот? Потому что... Там есть, на мой взгляд, минимум два смысла. Первое. Когда я точно знаю, как меня спасет Бог. Я все остальные варианты отметаю когда я точно знаю, как себя должен вести мужчина, когда я точно знаю обязанности женщины, когда я точно знаю, кто мне должен. Ничего не напоминает? Самое удивительное, что с самим-то Богом, женщиной, мужчиной, всеми остальными мы-то и не договорились. Только я точно знаю. И второй очень интересный момент про знание и незнание. Когда я точно знаю, как меня спасет Бог, у меня есть один единственный вариант спасения. А когда я не знаю как, я не знаю, потому что только я знаю или не знаю. И тогда из этого незнания у меня есть очень много путей спасения. Не один, а варианты и выборы. Да, действительно, если мы выбрали этот путь, мы не знаем, как выглядят остальные. Но мы их все видим или хотя бы догадываемся. Когда я точно знаю... У меня есть только один путь. И хорошо, если этот один путь совпал с другими. Например, если я пришел в хлебный магазин и купил хлеба. А если я пришел в обувной магазин, но я точно знаю, что мне нужен хлеб, и я хочу его купить именно тут. М -м, велика вероятность, что что-то не получится. Либо, как говорят усилия, не будут стоить результата. Позволяйте себе иногда незнание. Да, это иногда тяжело. Многие почему-то считают, что незнание – это слабость. Но при этом есть прекрасная поговорка – все знать невозможно. А мудрые и великие люди вообще сказали про то, что я знаю, что ничего не знаю. Но они же мудрые и великие. А очень многим... Постоянно нужно поддерживать иллюзию всезнания, всевластия, и все остальное — это их слабость. Вранье — такое сладкое слово, и никто же никогда не скажет, что он врет, хотя поговаривают, что каждая наша третья или четвертая транзакция общения — это вранье. Так, может быть, Хотя бы себе иногда позволяйте незнание, и тогда вы сможете договориться с Богом, как вас спасти.